который обратился ну, к вам заявлением о представлении. А мне тоже набор написать? Да, у меня есть. меня не надо снимать. Не, снимайте, вы но я не надо снимать? Вы при вы исполнении сотрудников полиции, а сотрудник полиции... На... Не трогайте меня. меня! На улицу выходите, так, там руки, снимайте. Уберите. Уберите. Уберите. Уберите. Снимайте уберите. на улице, это избирательный Родина, участок. Не надо. Не а самозванцы у нас пойти. разговор совсем другой. Выходите, не устраивайте базар. Да, не устраивайте базар на избирательном участке, разбирайте да, за пределами.